море лето красота помните как возвращаясь с моря жизнерадостная загорелая как мы себя чувствуем летящая походка глаза изучают радость волосы пышные красивые ногти крепкие настроение отличное о ренитах атитах и прочих итах связанных с простудами забыто как правило на полгода это уж точно но проходит полгода и вот нас снова раздражают пустяки Одолевая стрессы, ногти снова ломкие, а в зеркале уставшее лицо с сухой кожей и новыми морщинами. Усталость, стрессы, депрессия. И виноват в этом, в числе прочего не поверите, йод. Точнее его отсутствие в организме. И вина его усугубляется тем, что этот элемент нельзя накопить про запас, он очень быстро расходуется и потому йодосодержащие продукты умные врачи рекомендуют употреблять каждый день. Йод, к сожалению, Самостоятельно организмом не синтезируется. Человек получает данный элемент только извне. Поступление йода в наш организм зависит напрямую от тех пищевых продуктов, которые мы ежедневно употребляем. Диетологи утверждают, что практически 90% от нормы потребления йода нам дарит правильная еда. Остальные 10% организм человека получает из воды и воздуха. Вот скажите вы, кому повезло, да? Тем, кто живет у моря. Там и вода. И воздух, насыщенный парами, и молекулами йода. И вдобавок местным жителям намного проще варьировать свое питание, включая в рацион свежие полезные морепродукты. Как же быть всем остальным, у кого море не шумит под окном? Чуть позже вернемся к этому вопросу, а пока немного химии. Что такое йод и зачем он нужен? Этот микроэлемент жизненно необходим нашей щитовидной железе, которая по своим функциям схожа с маленьким дирижером дружного оркестра. Если дирижер хороший, то получаем прекрасную симфонию слаженной работы наших органов. Если дирижер плохой, то тогда наша щитовидная железа имеет повышенную или пониженную функцию, и мы слушаем какофонию своего организма. Щитовидная железа является не только запасником йода для тела, но и единственным производителем йодосодержащих гормонов – тероксина и триодтиранина. Данные гормоны играют важную роль для роста, развития и жизнедеятельности всех органов. Но что делать, если вы живете далеко от побережья и у вас не всегда есть возможность поехать в отпуск к морю? Вот несколько рекомендаций от умных врачей, чтобы никогда не сталкиваться с нарушениями работы щитовидной железы. Начинать надо с еды. Основными источниками этого элемента следует считать йодосодержащие продукты питания. Больше всего йода находится в морепродуктах – в морской капусте, в рыбе, в водорослях. В нашем рационе это еще и куриные яйца, ну и также качественное молоко. Только не то, которое сегодня продается в магазине, а то, которое дает корова, не путайте. Еще для профилактики йода-дефицита диетологи рекомендуют кушать отварную свеклу, морковь в сыром виде, гречку. В летнее-осеннее время года необходимо включать в свой рацион лесные и садовые ягоды. Особый акцент стоит сделать на употребление винограда, черной смородины, абрикосов, щавеля, слив. Но только не забывайте, что при длительной термообработке продуктов йод в них разрушается. Так что в вареной пище, особенно если она варилась при температуре больше 80 градусов, искать йод бессмысленно. Есть еще один важный вопрос, на который стоит знать ответ. Стоит ли опасаться передозировки йода? На самом деле, получить передозировку гораздо сложнее, чем получить йододефицит. Йододефицитом страдают, напомню, почти все россияне. К примеру, японцы, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, потребляют в среднем в 20-30 раз йода больше, чем европейцы, в том числе и россияне. Это потому, что они употребляют в пищу много богатых йодом водорослей, норис, спирулина, ламинария и другие. При этом, как мы знаем, японцы отличаются хорошим здоровьем и являются нацией долгожителей. И еще важно понимать, что йод существует в органической форме и в неорганической. Вот при употреблении йода в неорганической форме, возможна передозировка. Вот она приводит к нарушению работы щитовидной железы, ухудшению психоэмоционального состояния, ну и других нарушений работы организма. При употреблении же продуктов, содержащих органические формы йода, организм усваивает необходимое количество, а излишки без никакого вреда для нас выводятся через почки. Поэтому если мы употребляем ежедневно в пищу достаточно йода в неорганической форме, врачи о нас забывают надолго, потому что причин к ним ходить у нас нет. Вопрос только, где его брать? И у меня для вас есть прекрасная новость. Группа российских ученых создала инновационный продукт органического йода с высокой биодоступностью. Называется он iNorm. Технология получения этого продукта защищена патентом. Это и есть органический йод, полученный путем ферментативного иодирования аминокислотных остатков сывороточных белков коровьего молока с последующей дополнительной очисткой от неорганического йода с помощью ультрафильтрации, а также сублимационной и распылительной сушкой. В этом и есть инновация. Уникальная структура ковалентной связи атомов йода с сывороточным молочным белком позволяет регулировать баланс йода в организме, то есть получать ровно столько этого микроэлемента, сколько щитовидки необходимо, а излишки выводить через почки без вреда для организма. Поэтому чем хотел вас порадовать? Не страшно, если вы живете не у моря и не получаете достаточно йода с морепродуктами, потому что сегодня пополнять запасы йода в организме – и так же, как и японцы, не болеть простудами и не переживать о работе щитовидной железы, можно просто имея в кармане вот такую вот баночку. Стоит она у нас 12 ,60 евро 60 центов. Почитать подробнее об этом можно на вот этом вот сайте или по ссылке под видео. Там же можно заказать. Если закажете, получите свой заказ в том городе, в котором живете. И цены, кстати, можете посмотреть соответственно в валюте той страны, с которой вы войдете на сайт. Обеспечьте себя йодом и забудьте о болезнях. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите получать актуальную информацию о новых инновациях, которые сегодня уже регулярно появляются на нашем рынке здоровья. А я на этом с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения, а для того, чтобы оно у нас не портилось, держите свое здоровье в своих руках. Всего вам доброго, с вами был Александр Волин.